Привет! Ищешь перспективную нишу для получения прибыли на YouTube? Этот видеоролик поможет тебе выбрать эту нишу в самом мощном канале трафика YouTube. Это видео будет полезно для тех, у кого есть свой молодой канал, но прибыли он не приносит. Смотрите это видео, оно вам обязательно поможет. Следующая ниша будет особо интересна для девушек. Это бьюти-блоги. Канал о красоте. Канал по стилю, обзор вещей, разновидности причесок, канал про макияж, канал про уход за кожей, канал прически пошагово или мужской макияж. Девушки, бьюти-блоги – это очень перспективная ниша для получения дохода на YouTube. А правильно выбранная ниша – это гарантия успеха и получения дохода с вашего канала. Получите 8 советов, которые сделают ваш канал успешным и прибыльным.